Здравствуйте, с вами программа Гипотеза и я, Лилия Илькова. Сегодня мы продолжим разговор о миграционном кризисе в Европе и о тех процессах, которые с ним связаны. Естественно, если мы говорим о миграционном кризисе, особенно о его влиянии на Европу, о тех процессах, которые сейчас просто захлестывают Европу и о росте ультраправых партий, их популярности, мы не можем обойти стороной такого важного игрока. Вот, в этом процессе, как Турция. Поэтому у нас сегодня в гостях доцент кафедры международных отношений, Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета Булат Гумарбаевич Ахмед Каримов. Здравствуйте. Спасибо, добрый день, здравствуйте. Булат а, Гумарбаевич, первый вопрос. Я хотела а, вообще уточнить. Вот, насколько долго вы занимаетесь Турцией? Почему у вас возник интерес вообще к этой стране? Турцией я занимаюсь... Со студенческих лет я проживал в Турции несколько лет, uh -huh. впоследствии работал. А теперь в своей профессиональной деятельности занимаюсь вопросами этнической политики, взаимоотношений uh -huh. религии и государства в странах Ближнего uh -huh. Востока и в отдельности, конечно, Турции. Хорошо. Очень интересно. Вот смотрите, когда мы говорим про Турцию, мы не можем не вспомнить такой процесс, как обещанное со стороны Европейского Союза вступление Турции в Евросоюз. Оно было анонсировано очень давно, уже не один десяток лет идет. И вот буквально я там покажу такой сборник, который выпущен как раз Европейским Союзом, офисом публикации еще в 2006 году, который... В том числе указывает один из, как бы, ну, из развенчиваемых мифов о расширении Европейского союза, о том, что Турция все-таки пройдет свой путь и она вступит в Европейский союз. С тех пор у нас прошло вот уже 11 лет, и о вступлении, о действительном вступлении Турции в Евросоюз речь не идет. Самой Турции как к этому относится? Вот Если вы там бывали уже в последнее время, насколько это ожидаемо или это уже превратилось просто в какой-то... Ну, такой что, как константа, когда-то было обещано, никто к этому серьезно не относится? Ну, знаете, это сложный вопрос, и ответ на него будет неоднозначным, потому что многое зависит не только от того, что происходит в Турции, многое зависит от того, что происходит с Европой, и что она из себя будет представлять в будущем. А, безусловно, отношение к Евросоюзу в Турции изменилось за последние годы, и то состояние, в котором мы сейчас находимся, оно не с тем, которое мы наблюдали 15 лет назад. Если в этой перспективе пытаться провести параллель между Турцией и другими видами режимов, другими странами, то мы видим определенные изменения в переходе от Османской империи к Турецкой республике. Османская империя была страной, где жили османы. и турки были одними из представителей, mm -hmm. которые формировали османскую общность. Когда мы говорим о Турции, то э, есть э, высказывание, которое Турки глубоко ценят Немутлу, mm тюрккамена. -hmm. и определение того, что есть турок, э, вызывает неоднозначную реакцию, то есть э, интерпретируется по-разному. В зависимости от того, кого мы называем а, турками, это турки, которые проживают, это все люди, которые проживают на территории Турции, это тюрки, которые проживают на а, территории Турции Анатолии, либо это тюрки, которые проживают а, на всем земном шаре, включая угу. а, Балканы, Центральную Азию. И как тюркский мир? Как тюркский мир? В спор по поводу того, что есть турк и что из себя сегодня представляет Турция, как раз вписывается в этот спор о том, что есть Турция. Это моноэтническая, мультиэтническая или все-таки неэтническая страна, где турками себя называют все другие этнические меньшинства, носящие паспорт Турецкой Республики. А вы к какой концепции склоняетесь? Это зависит от того, Какая, uh, uh, uh, uh. Uh. Ну, я почему уточняю? Uh -huh. Вот есть такие сейчас, ну, в течение последних каких-то лет ведутся разговоры, что Турция, вот она шла по пути демократического развития и секулярного uh -huh. все-таки, будучи светским обществом. А там, вот с приходом Эрдогана стали усиливаться все-таки такие более... Uh, как сказать, сильнее стали религиозные настроения, Турция стала склоняться в сторону вот не светского скорее развития, а все-таки ближе вот к очень такому религиозному устойчивому развитию. И, ну, насколько это так или не так, во-первых, вот вы, как <связычные> специалист по Турции, <связычные>. то есть <связычные> плюс к этому, возвращаясь к европейскому контексту, мы вот снова если рассматриваем случай с Германией, то, ну, вы помните, это работа Тила Сарацина, который как <связычные> раз о турецких общинах в Германии, написал свою книгу «Германия самоликвидируется», речь шла о том, что, как правило, в Германию приезжают турки как раз вот немножко, скажем, у кого ниже образования, это люди из, сельского, из сельской местности, то есть немножко с другим культурным бэкграундом, поэтому те турки, которые остаются, ну в частности, там в Стамбуле, например, да, высокообразованные, очень светские, и те, которые приезжают и, ну, не оседают, а как бы это удачнее сказать, те, которые остаются жить в Германии, это немножко другие, они более традиционалисты, вот в этом смысле. Насколько вы с этим согласны или нет? Я бы не брался анализировать э, профиль э, диаспоры, но У -у -у. Я, смог, я попытаюсь прокомментировать ваш первый вопрос о э, светскости. Да, и это, то, это о том, И то э, о том, как Турция изменилась в последние годы. Мы хорошо знаем реформы, которые проводил Ататюрк и последующие правители. Та модель, которая описывает именно кемалистской прошлой Турции, <связывая> она сегодня в литературе обозначается как модель жесткой, жесткой светскости. То есть, Что это давайте я раскрою вам. То есть, когда мы говорим о взаимоотношениях религии и государства, мы опять делим существующие режимы на несколько категорий. Есть страны э, религиозные, где э, э, на вершине находится именно духовенство, религиозная догматика. Это то, как организована общественная жизнь. Есть э, государства э, э, с определенной религии, которая находится на другом э, уровне, то есть об, обладает другим статусом, нежели другие религии. Это то, как э, мы говорим о религии в Англии, например. Есть э, английская церковь, верно? Есть э, государства, которые э, ведут антирелигиозную пропаганду и являются антирелигиозными. Их пример... Это то... Ну, например, можем говорить о э, КНДР, угу. можем говорить, может быть, о каких-то периодах э, советской истории, когда, может быть, официально было... Э, э, э, э, э, э, э, э. Когда официальные диалоги Афи... проповедуют все-таки атеизм. Да, да. Согласна. То есть угу. она была представлена как светская, но велась антирелигиозная пропаганда. То есть нельзя говорить, Светскость сеть подразумевает... Э, э, Обособленность религии, э, не вмешивание религии в государственные дела, и государство в религиозные ну, разделение, дела. Разделение да, между религией и э, государством. Э, э, этого нельзя сказать про определенные периоды советского прошлого. И есть светские режимы. Эти режимы составляют большинство. Но ими, они между собой делятся как минимум на две группы: те, которые ведут, те, которые позволяют. Э, религии присутствовать в общественном пространстве и позволяет это одинаково для всех религий присутствовать в общественном пространстве. И то, и те режимы, которые не позволяют присутствовать религии в общественном пространстве, но позволяют ее существованию как духовного феномена. Как примеры двух контрастных светских режимов. Скажем, это опять-таки возьмем Францию из европейского контекста и Соединенные Штаты. Обе страны представляют себя как светские режимы. Есть определенное разделение между духовным религиозным и светским. Но ношение религиозной атрибутики в публичном пространстве во Франции на определенного момента было недопустимым. И э, ш, чего нельзя сказать о Соединенных Штатах? То есть в, в, в, религиозная атрибутика в общественном пространстве, она ничем не ограничивается. Чего нельзя сказать э, о, о таких странах, как, допустим, Франции? Такой же была и Турция, когда не допускались... Э, э, не допускалось ношение э, главных уборов э, религиозных, религиозных атрибутиков, таких как Платков и женщин. Это в какой в, период? В период, ну, примерно. период э, э, буквально до э, как раз вступления в силу реформ партии справедливости и развития в начале двухтысячных х годов. До этого нельзя было занимать официальный пост, либо даже не официально просто, а работать, допустим, учителем в школе, если вы носите платок, говоря о женщинах. То есть было такое разделение между публичным пространством и вашим, значит, вашей личной жизнью. А вот где-то в горной местности тоже в это время женщины не носили платок? Когда, ну, то есть определение того, что есть публичный пространство, я не говорю, то, что да, улица uh -huh. является публичным пространством, вам, вам не, не могут запретить носить платок именно uh -huh. в, в, в, в обществе, но я говорю именно о занимании каких-то определенных официальных у, да, Я поняла, постов, Сель да. сельская учительница в горной местности могла <связь> а носить? Нет, нет, нет, не могла, нет. Не нет, нет. <связь> этого, это было недопустимо. Я не знаю, может быть, были, делались какие-то исключения, но вы, как представитель а, а, а, а, светского учреждения, не могли этого себе позволить. А, то есть это как раз то, что описывает жесткую модель секуляризма. Жесткая светскость, Да. А реформы Турции, рефо реформы э, Партии Справедливости и Развития позволили, э, именно как раз либерализовали э, эту сферу, и э, религиозная атрибутика стала допустимой, допустимой в, общественном в общественном пространстве, именно вот о тех примерах... Э, а был примерах, вот вот мы сильный говорили. общественный запрос именно на использование религиозной атрибутики? Э, э, Инициатива, которую э, вынесла на публичное обсуждение э, партии справедливости и развития, получила mm -hmm. э, широкую поддержку населения на тот mm -hmm. момент. То есть это, может быть, и был э, тем э, моментом, который обеспечил им э, в какой-то степени... И, э, приход к власти в последующую консолидацию. То есть на это был общественный запрос. Да, вот возвращаясь все-таки к вопросу миграционного кризиса и к вопросу беженцев. Вот смотрите, если мы посмотрим на самый разгар миграционного кризиса, uh -huh. то была такая ситуация, когда внезапно резко увеличился, это было где-то в году, 2015 году, просто по всем маршрутам миграционным резко увеличился поток, буквально в несколько раз. Mm -hmm. И э, может создаться такое впечатление, что люди где-то были аккумулированы, может быть, в каких-то лагерях или там, в каких-то mm -hmm. ну, каких местах, mm -hmm. и потом вдруг пошли просто лавинами. Mm -hmm. Вот э, как так могло получиться, что буквально просто вот люди пошли сотнями тысяч в Европу, при том, что ну, это пересечение границ, да, Неважно, откуда они mm -hmm. идут, потому что э, mm -hmm. если мы э, следуем, скажем так, официальной позиции, которая вот у нас э, в ряде там, европейских СМИ озвучивалась, получается, что это якобы из э, всей Сирии вдруг пошли через Турцию и пришли в Европу. Но когда мы смотрим на состав уже процентных тех э, мигрантов, которые в Европе-то оказались, совсем не все из них сирийцы. То есть там mm -hmm. очень э, mm -hmm. такой много... Мультиэтнический состав получился. Mm -hmm. вот. Получается, как бы вот, ну, сами по себе такие массы людей просто не могли бы пройти, наверное, через несколько mm -hmm. государственных границ. Есть ли такая вероятность, что им кто-то помог буквально пройти вот этот маршрут? Mm -hmm. И если да, то насколько вы считаете, вот Турция была заинтересована в том, чтобы через свою территорию вот этот массив беженцев провести, пропустить? Ну, вы знаете, мы начинаем говорить о, это о предположение трагедии, конечно. О большой да, трагедии. Гипотеза же предположения. Нельзя рассматривать э, феномен э, миграции э, на современном этапе без э, анализа сири, ситуации в Сирии. То есть конечно. это одно из э, последствий того, что происходило в Сирии. Э, Впоследствии ну, там... Арабской весны, наверное, с года. Да, скорее года. так, потому что вот я как раз про это хотела сказать. Как раз вот 2011-2012 uh -huh. год уже шли потоки. Uh -huh. Uh -huh. То есть когда иногда забывают и говорят, что вот с 2015 -го года пошел кризис Сирийской войны, это не совсем так, потому что потоки беженцев, они уже в 2012 году в Европе были по полной программе, и uh -huh. уже это было uh -huh. проблемой в 2013 uh -huh. году, огромные проблемы uh -huh. был, Но в 2015 uh -huh. году там пошли уже просто такие цифры, что uh -huh. затмили все. Ну, смотрите, я, я предлагаю рассмотреть этот вопрос именно в контексте а, развития этапов внешней политики Турции. А, ведь Хорошо. взаимоотношения с Сирией а, не были простыми а, в, у, у Турции. И, а, и, были... и до сих пор не стали. Они трансформировались, Они стали сложнее. Нельзя говорить о том, что они лучше или хуже. Они стали сложнее. Были определенные сложности, которые, казалось бы, в период ранних 2000-х, именно между 2002 и 2011 годом, частично были на пути решения. То есть были открытые вопросы по поводу территориальных споров именно в районе города Хатай в Турции. Были вопросы, связанные с турецким меньшинством на востоке Турции. Были вопросы, связанные с инфраструктурными проектами на реках Ефрат и Тигр. И эти вопросы осложняли, осложняли взаимоотношения Турции uh -huh. и Сирии. Uh -huh. какое-то определенное время лидер курдского движения Абдулла Аджалан проживал в Сирии. И это... Этот факт осложнял взаимоотношения между э, э, Сирией и Турцией. Э, с приходом к власти партии справедливости и развития, и впоследствии э, э, с приходом на пост э, э, министра иностранных дел Ахмеда Давутаулу с его видением э, стратегической глубины и роли Турции в регионе, э, мы говорим уже о развитии новой концепции во внешней политике Турции «Ноль проблем с соседями». И Это с какого года? Э, э, ну, примерно. Книга была написана ну. чуть ранее, но uh, начали ее применять как раз тех uh, лет, когда uh, партия «Справедливости и развития» получила возможность формировать свою внешнюю политику. То есть от начала 2000-х uh -huh. годов впоследствии она развивалась. И uh, за этот период, буквально в течение uh, 7-8 лет, многие из вопросов... Uh, были близки к своему разрешению. Взаимоотношения с Сирией во многом улучшились. В дополнение к тем вопросам, которые были уже озвучены, само собой наступил конец биполярного мира, когда Турция принадлежала к западному блоку, а Сирия как-то ассоциировалась именно с восточным блоком. Не осталось и э, такого противостояния. И здесь мы говорим уже о неком сближении. Здесь мы говорим о том, что между э, 2002 и э, буквально 2008 годами, буквально в течение 5-6 лет, э, товарооборот между Сирией и Турцией вырос практически ну, в три раза. Э, было э, много э, культурных обменов, э, именно социально-гуманитарного направления. В, в контексте политики «Ноль проблем с соседями» решались как раз вопросы в, в, в инфраструктур, инфраструктуры на реках Ефрат и Тигр. То есть шли к пониманию того, что основной целью, может быть, даже политики «Ноль проблем с соседями» это было создание какой-то некой стабильности вокруг Турции и решение таких uh -huh. ä, давних и коренных проблем э, с Арменией э, с Грецией именно связанных с островом э, Кипр, э, с курдами на востоке. Все эти вопросы были на, на пути своего э, разрешения плавного. Но до э, вот на настоящий момент не скажешь, что до у настоящего момента проц... там был еще один этап, когда ноль проблем. Да, мы соседи. говорим о сложности выполнения тех планов, которые на тот момент обозначило для себя правительство Турции. Это как раз второй период, может быть, с начала 2011 года, это как раз в, в, арабская весна, и волнение в странах Ближнего Востока, начало гражданской войны в Сирии. До 2016 года это как раз момент... Не говоря о том, что кризис как-то исчерпал себя, нет. Это э, тот период, когда э, основной идеолог э, внешней политики Турции э, сошел с поста, был отстранен, э, либо это было какое-то коллективное решение, я не берусь это комментировать, и, э, Дальнейшая политика выстраивалась уже в, в, в, в, в таком прагматическом русле. Второй период с 2011-2016 год, это как раз, когда Турция пересмотрела свое отношение к Сирии и э, настроилась на смену режима. Был такой начальный этап, когда была попытка... Сейчас, настроилась на смену режима На смену режима тур... именно в Сирии. Угу. Э, была попытка переубедить э, э, э, э, сирийское руководство прислушаться к мнению гражданского общества, но а, в, впоследствии а, эта политика была, она а, трансформировалась в более а, жесткую риторику и, по, отношению по отношению к действующему, по, по отношению правительству, к действующему, к действующему правительству. И а, здесь мы уже говорим о том, что а, Турция оказалась в такой непростой ситуации, когда продолжение той политики ноль проблем с соседями оказалось уже невозможным. После отхода от своей должности в Министерстве иностранных дел, поэтому впоследствии премьерства Ахмед Давутулу началась прагматичная политика, которая отказался от той риторики именно смены режима, но э, уже выстраивались, может быть, какие-то э, другие приоритеты. И здесь э, мы видим уже вовлечение других глобальных акторов, которые, мнение которых нужно было учитывать при разрешении конфликта. То есть это уже не односторонняя какая-то политика Турции, а нужно было ее комбинировать с интересами других стран а в регионе. Почему Турция э, в какой-то момент перестала устраивать тот... Ну, тот курс и то правительство, которое было в Сирии. То есть вот с чем это связано, в какой именно момент? А, в какой именно момент отказались от политики а, «Ноль проблем с соседями» или в какой момент а, а, риторика поменялась? Риторика, от, когда поменялась, поме да? Поменялась от смены режима к более парматичному. Нет, походу. нет, нет, наоборот. Именно на, риторика стала направлена на смену режима. То есть что такого вот спровоцировало именно? Ну, смотрите, власти... здесь, наверное, нужно обратить внимание на то, какую позицию занимала э, э, Турция. То есть Турция, как член НАТО, была mm -hmm. э, в, в, в, в западной коалиции, которая э, имела э, ярко выраженную точку зрения по поводу происходящего в, в Сирии. То есть это была под, поддержка именно э, э, масс, поддержка на... Э, э, протестных движений, и э, Турция принимала сложные решения э, как раз в тот период, когда отношения между правительствами были э, на высоком уровне, э, нужно было принимать решение либо отстаивать, э, э, э, как-то оказать... Э, произошел какой-то определенный раскол внутри общества, и на какую, какую сторону его поддержала Турция. Изначально была э, предпринята попытка э, помирить стороны, но так как она не увенчалась успехом, Турция вынуждена была принять э, то или иное решение. В этом случае это как раз... Знаете, даже там был такой момент, когда обсуждалась возможность именно экспорта э, модели Турецкая модель развития uh -huh. для Ближнего Востока, в частности для Сирии, когда предлагалась именно э, некая вот такая вот э, турецкая модель, мягкая сила, которой турец Турция могла бы воспользоваться. Но э, эта модель не подошла э, э, руководству Сирии, наверное, на тот момент. И э, э, оно... Э... Ну, наверное, любое руководство не очень любит, когда к нему... Э, э... Как это импортирует, экспортирует модель управления, которую оно не поддерживает. Потом начались взаимные обвинения в том, uh -huh. что э, Турция э, пытается им навязать свое лидерство региону. А и... это так? Турция пытается все-таки отстаивать свое лидерство в регионе? Это же а -а -а. Нельзя ну, этого отрицать? Это, это, это зависит от того, опять-таки, какой теоретической школе мы себя относим, если говорить о реализме. Ну почему? Но в глобальной политике сейчас все-таки Турция претендует на лидерство это... В На это можно Или... смотреть, как на отстаивание своих национальных интересов. Да. А есть свои интересы национальные у Турции по отношению к Сирии? Какие-то территориальные интересы, либо... Другие... Uh, вот это курдская проблема. Uh, uh, само собой, есть желание uh -huh. находиться в безопасности и uh, иметь как раз та изначально обозначенная цель, она была очень аккуратно сформулирована. Uh, смотрите, если мы возвращаемся все-таки к миграционному кризису в Европе и к той роли, которую сыграла Турция. А вот у нас было такое заявление э, Ангела Меркель, да, на которое потом mm -hmm. очень многие как раз ссылались. Буквально mm -hmm. вот это было использовано и в предвыборной риторике mm -hmm. АФД, в частности, альтернативы для Германии, в котором э, говорили, что Ангела Меркель пригласила большое количество мигрантов э, в Германию, в Евросоюз. Mm -hmm. И вот э, с, именно с ним связываются очень многие проблемы, которые потом мы возникали у этих стран. Мы посмотрим сейчас этот короткий ролик. С этим год, в Angela Миллионов... Такой большой континент, как Европа, с полмиллиардом жителей, способен дать временное убежище одному миллиону сирийцев. Я не думаю, что это слишком много. Это наш соседний регион. К тому же в итоге, возможно, в убежище будет нуждаться меньше миллиона человек. Как вы считаете, вот это заявление Ангела Меркель, оно могло быть спусковым крючком? после которого вот как раз и как большие просто сотни тысяч людей большие массы пошли в Европу знаете мы здесь говорим не о сотнях тысяч ну, в итоге мы говорим да, о миллионах если вообще. ссылаться на официальную статистику то мы говорим э, с начала конфликта э, о миллионах о пяти миллионах э, немного ни ни мало, пяти миллионах три из которых приблизительно оказались на территории Турции. Uh -huh. Этот вопрос имеет, как минимум, несколько составляющих. Одна из них как раз финансовая составляющая, другая социальная. Это периодическое возникновение конфликтов даже на территории Турции, не говоря о странах Запада. То есть они это... в лагерях на территории Турции. Как они были, mm. как, как они существуют вообще, эти беженцы, на территории Турции? А, ну, говоря о финансовой составляющей, конечно, само собой, это было большим бременем для, для Турции, для турецкого бюджета. И в 2000, весной 2016 года, пример. Турции, на тот момент, премьер Давутаулу, договорился с Евросоюзом о том, что Турция возьмет э, сирийских беженцев из Греции и э, передаст прибывших в Турцию э, из Сирии по э, официальным каналам э, в, в европейские страны. Взамен Турция получит э, 6 миллиардов евро, Три из которых поступят сразу, а три впоследствии будут поделены на несколько траншев. Сразу вопрос, можно? Вот очень много обсуждалось в СМИ такая mm -hmm. позиция, что Турция была обманута Евросоюзом фактически, потому что все эти деньги сразу не поступили. Поступило только 3 миллиарда. И mm -hmm. э, ну, говорилось фактически о нарушении договоренностей. Mm -hmm. Как вы считаете, вот такая позиция, она могла повлиять как раз на то, что раз вот, вы свои нарушаете договоренности, то и мы тогда этих беженцев не будем держать у себя, отпустим их вам в Европу. Возможно было такое? Вы знаете, там вопрос был не только о финансах, там ведь была еще и вторая составляющая, Евросоюз обещал разрешить вопрос с безвизовым въездом для самих турок, для граждан mm -hmm. Турции. И этот момент был очень тепло воспринят обществом. Это одна из, один из давних пунктов в переговорах между Турцией и Евросоюзом. То есть если мы не говорим о полном членстве, мы говорим хотя бы о возможности безвизового въезда. Разрешили безвизовый и, въезд? И по договоренностям этот безвизовый въезд должен был документально оформиться и начаться угу. именно к концу июня 2016 года, это к концу лета. Потом впоследствии его переносили угу. на осень, и впоследствии оказалось то, что этот договор не состоится. То есть а, не, это не был... случился веса Нет, не случился. А, в, на момент под, подписания этого договора это воспринимали как огромный успех Даутулу вот, и его политики а, в переговорах а, с Евросоюзом, но вызвало определенное, может быть, негодование в, в, в политических кругах а, в самой Турции а, по поводу а, того, а, будет ли ассоциироваться этот успех именно с личностью примера. Может быть, впоследствии это и послужило каким какому-то трению внутри самого правительства. Тем не менее, соглашения были подписаны, но они не состоялись. Или частично, да, как с финансовым, потому что вторая часть, вот этот, оставшиеся 3 миллиарда, это буквально там последние дни, в последние недели было объявлено, что все-таки они поступят, Турция, от Евросоюза? К сожалению, на тот момент оперативно разрешить вопрос не получилось. И в этом нельзя винить одной из сторон. Может быть, mm -hmm. Европейский Союз... Там были какие-то был, свои ожидания. Да, да, не был готов к этому. И Турция, правительство Турции некоторыми кругами в Европейском Союзе обвинялись именно в шантаже, о том, что Турция пытается продвинуть какие-то определенные свои интересы, но... И шантажирует просто потоком беженцев, тем, что она откроет. Это то, как формулировали Ну да, тут две позиции, одна европейская, одна турецкая. Турция же, в свою очередь, обвиняла Европейский Союз в его... Нарушение договоренности. Договор... Нарушение договоренности. И именно, может быть, каких-то двойных стандартах, когда uh -huh. Европейский Союз говорит о правах человека, Европейский Союз говорит о гуманности, а в итоге все время на себя берет только одна Турция, и получается, человеческий долг всей планеты осуществляет единолично. То есть такая была... Популистская риторика внутри самой Турции, определенная риторика доминировала в Европейском Союзе. Uh -huh. Но когда говорим о, о этом вопросе, важно это рассматривать, может быть, в контексте того, что мы понимаем под а, а, миграцией и какие разные, опять-таки, а, а, Категории существует именно под этой тематикой. Мы, когда говорим о миграции, люди, которые мигрируют да, в, тут в определенном очень направлении, сложно. беженцы, мигранты, Интегрируются ли или они Легальные. ждут для них а, какой-то ассимиляции, либо это будет маргинализация. То есть вот это а, три концепции, которые представляют три разных а, сценария для того, что будет происходить с беженцами. Если мы говорим о а, маргинализации, это значит то, что люди приходят со своими э, убеждениями, культурой, верой, э, не воспринимаются обществом и остаются, э, формируют какой-то определенный свой и живут изолированно от общества. Если мы говорим mm -hmm. о ассимиляции, это может быть то, что хотели бы видеть э, в стране, которая принимает беженцев, полное принятие а, всех норм и э, культуры. Тут мы, по, наверное, поток поток об мигрантов. Этого тоже сложно э, ожидать. Э, идеальным было бы э, варианты интеграции, э, но здесь, э, если мы видим какое-то может быть желание, ведь не от хорошей жизни беженцы идут в Европу. Это все-таки они бегут от, э, в, в поисках э, доли, лучших, лучше лучшей доли как, каких-то перспектив. Если предположить то, что они готовы к каким-то изменениям, то к этому должны быть готовы и сами евро европейцы. Страна. То есть принимающая сторона, говорим о европейцах, либо говорим о даже о той Турции. То есть принимающая сторона стаёт, становится немного другой. Она меняется внутри себя тоже. То есть никто не остается прежним. Mm. Меняется, как и принимающая сторона, меняется и мигрирующая страна. Тогда мы говорим об успешной модели интеграции, когда формируется новая идентичность. То есть это же не А и не Б, это какое-то С. Это то, что делает, подчеркивает разницу между интеграцией, ассимиляцией и То, как это сложится в контексте сирийского кризиса и с потоком беженцев из Сирии в Европу, в Турцию и в Европу, это покажет время. Я Можем думаю, что выбирать. мы с вами еще в одной из следующих программ обязательно подробно это разберем, и то, как... Ваш собственный опыт, я знаю, что вы были в Турции в последние как раз вот два года. Mm -hmm. То есть это будет очень интересно послушать. Большое спасибо за интересный рассказ и за, более -таки, и за удочки в следующие программы, которые вы закинули, потому что это будет очень интересно разобрать. Я напомню, что с нами сегодня был Булат Гумарбаевич Ахмед Каримов, доцент кафедры международных отношений Института международных отношений истории и востоковедения нашего университета. Спасибо за внимание, до новых встреч.